Доброе время суток, дорогие друзья. Сегодня расскажу о программе флэш. Интересная и довольно распространенная. Она уже не поддерживается с 13 или с 15 -го года. Но, блин, она не на все идет. Ни ноутбуки, ни компьютеры. Показывают большую фигушку. Винтой, по крайней мере, вот испробовал. Так как я не сижу ни в офисе, ни в мастерской чтобы все под руками силы поехал дома ковыряешься там или где-то и не получается редкий раз в этой винт флэш и винтой более-менее две программы, которые могу загрузить туда более 10 или 15 ПО разного сорта драйвера ну и все прибомбаться, чтобы они работали исправно, раздельно и приятно душе были чтобы без всяких недостачи драйверов и все остальное на это у всех все распространенно и понятно. А те, которые делают видео и одно и то же, одно и то же. Видел я и старых и малат и все остальное. Запустили, показали, но не рассказали, как перебивать надо. У ифина и фи. О! Поехали. Самое интересное. Так, что нам сейчас надо? скачиваем последнюю программу знаете где смысла нету объяснять а, смотрим вот у меня жесткий диск от ноутбука Той, коробочки все прибамбасы купил а, так как если воткнешь его на компьютер показывать не будет так, так как я пользуюсь постоянно этой системой увы, так она есть Поехали. Устанавливаем. Приятно стало. Окей. Ну что, все пока. Берем и форматируем. Как видите, EFAT на EFAT, на EFAT, не у каждого ноутбука компьютер поддерживает. Это точно могу сказать. Так, пишу я здесь системы. Я не буду пока писать. Так, начать. Пока ничего не буду писать. Так, формат 0. Так, теперь. Он же у нас винтой. Винтой. Та же система и осталась у нас. Что нам надо сделать? Берем наш опять винтой. Запускаем. Ну, у меня нет от имени магистратора, так что делаем от своего имени. Берем калькулятор и начинаем. Но уметь меня, конечно, я двоечник, сразу говорю, так что деньги я умею считать, а вот у меня нет. Так, поехали. Что нам надо сделать? У меня система ISO свойства занимает PO54. тут Семерки, восьмерки, десятки, кроме XP. Все остальные антивирусники, взломы, не взломы, ну и все остальное. Проверка, не проверка. Все есть. Это меняем для и Хренуликси нужны. Так, еще раз, что-то я заговорился, сколько у меня она свойства. 54. Ну, я надеюсь. на со временем может быть и добавится что-то, ну и мало ли что. Так, делаем. Это я аппаратно закрыл. Ага. 290 вольт. 98 Минус 100 Минус 100 Минус 100 Равно Вот Нам что сделать надо 198 Окей устанавливаем да ну да окей ну что мы здесь закрываем это тоже закрываем закрываем заходим в наш как его все называют режим бога не вот это режим бога режим бога вот он сам так, управление компьютером. А, так, управление дисками. Это должен знать как Кочи сам. Так, берем, создаем том. Там, там, там, там, там. О, все. Создаем. Да. Interface. По умолчанию, по умолчанию. Окей, да... О, что я сделал? Все правильно. Еще раз. Не хочу винтой. ненавидел с детства английский язык здесь мы напишем Так, здесь смотрим EFI о чем был вопрос-то все, запускаем вот у нас система и программа Система мы запускаем да, для уверенности можете форматнуть еще раз берем стандартный, по-моему 4 байт. байт. По -моему, 4 по-моему, стандарт Пускай будет Кетлев для, для надежности, чтобы мы уже курсяк были Чтобы При работе С клиентами не ударить себе В грязь, приходить Например, ехать У меня был такой случай, я поехал В другой поселок А у меня он Старый BIOS был у меня в WinFlash сдох, я паирол то что извините, я с собой жестких диск, дисков не взял и как бы CD-дисков не взял и с тех пор начал брать с собой CD-диски, но не у каждого работают. Так, что теперь делаешь? Ваше время сейчас идут только запуски и работы только через флешки все так программы это программу сюда загоняете а сюда загоняете берете ага вот они открываете ну и поперли все в открытом виде больше никак так при приза перегрузки на ноутбуке и на компьютере если они старого образца bios ефи идет переключаем при загрузке там написано у ефи и фи когда включаете у вас будет картинка и на картинке начнет кругляшок это ефи загружается потом Другое переключаетесь, картинки нету, черненькая, и начинается загрузка без всякой картинки на черном экране, там или лого, логотипе, этот, кто он там, видос и кругляшок, это нормальная система еще раз говорю старые BIOS какого-то года не помню они все и заводские идут я вот недавно прям столкнулся буквально три дня назад и был и Windows стоял на EFI вот мне пришли так как не все туда программы загружаются только через эту систему здесь по моему или на 3 или на 4 на BIOS винтой у вас будет снизу написано 5, 4. Сейчас шестую кнопочку, кстати, поставили. Не знаю, не проверял. Сейчас буду проверять при загрузке. Там будет написано, по-моему, переставить EFI на UEFI. О как. Вы перебиваете она даже не перегружается, что там обратно в BIOS становится свой, и она в принципе нормально перегружается, все загружается система, все без ошибок и, и не надо будет вытаскивать жесткий диск и переформатировать его на другой системе, так что реально можно все сделать как-то так. Вот это точно, потому что я вот недавно то же самое EFI на уEFI перебивал. Я еще раз говорю, зашел в пятую или в четвертую, там внизу был у меня переводчик еще офлайновский есть от Яндекса, я скачал на гаджет на свой мгновенный перевод называется, он даже без интернета работает офлайн. Да, и там было, потому что интерфейс там все равно по-английски идет. Ну все нормально Получилось Я перебил EFI на UEFI И все как бы как то так Все работает Но еще раз говорю старые ноутбуки И компьютеры Они поддерживают Но притормаживают биос Так что приходится перебивать Биос а, Прямо а, Не помню На легоси а, Надо перебивать UEFI на ноутбуке UEFI LEGACY а в секрете от, надо отключать а, безопасность отключаете и ставите UEFI тогда у вас ничего все будет нормально переключиться и будет работать и вы можете перепрошивать жесткий диск ну, на, на этот или можно сделать как-то перебить на этом я забыл, как называю на переносной системе например я тоже перебивал у меня систем там много как бы это на то или на то перебил винпе я потом винпе на что 8 или 9 вот каждая винпе директор, директор например и, и вот этот вот как он. вот он а мы ну, а мы он блин хорошее, но тупит что-то тоже не врубаюсь, что тупит прям непонятно чё. Так, ну что ж, всем спасибо, до свидания, пишите, рас, рассказывайте, если что-то интересное есть, можете подписаться, я никого не заставляю, кто хочет э, узнать новости э, о тех, кто ходит, не сидит в мастерских не знают или просто не понаслышке это все делали. Но у меня общение с людьми то что многие заблуждаются, что нам хлебушек очень легко. то что узнаешь сразу, кто есть кто, кто чем не дышит в нашей россии можно сказать за рубежом и о нас кто ходит по домам ремонтирует компьютеры ноутбуки телефоны и все остальное так что всем пока до свидания это все сделано дипа по на пока так что ж прошло иное время мы флешку загрузили, ну то есть я загрузил. Вот именно система ПО изо надо сюда делать. Вот здесь должно быть все быть. Так, а, а ту, которую мы делали под хранилище, это специальное должно быть заднее быть. Под программы, чтобы она видела отдельно. Вот это. Вот когда мы форматировали ее, вот она. Здесь будет написано так, подождите. Мне не нужен раздел. В конце раздела диска. Вот, что я вам говорил. Это у нас вот этот вот. 200 гигов практически. Ну и еще что. Дальше. Мы просто его обновляем он успешно у нас обновился теперь в данный момент мы перегружаемся я показываю как дальше перебивать все типа загрузка так смотрим как мы перебиваем сейчас вот у меня так вот F в 12 у кого-то может быть F 8 или там еще какая-то другая система вот у меня она получается 320 в две штуки вот видите когда если мы нажмем на эту обычно все всегда делают да вот поставим любую систему LSTBT тбт на 30 да для ноутбуков и поперли У некоторых <смех>, а, старого образца, у а, ноубоги, вот видите, вот, вот это не это не хорошо, это неправильно загружается. Это я не знаю, это, по-моему, для других систем. Ну, может быть, для там связи какой-нибудь запрещенный, запрещенный, что ничего не может никак не подобраться. Но ну, я сильно не вникал в это, но это сразу говорю, это неправильно. У нас система эта плохая. Из-за этого бывает, что слетает частенько. Вот, смотрим. А так, лицензии Далее, далее. Как видим, ни хрена мы ничего не можем загрузить. Ни одну систему. Нигде, да? Смотрим, что он пишет. Здесь я у EFI. И здесь тоже самое. Порты через вот не магиом Не магиом Это только на старой системе. Видите как? Не магиома. Окей. Если, сейчас, если вот так вот она будет, и она будет у вас, я имею в виду, загружаться. И систему можно вот если вот этой системы вот например не будет то там например написано что якобы можно загрузиться то все остальное так что берите жесткий диск ставьте в другой компьютер его переносите данные с д цель не сцену или откуда там тут система перетаскивать фотографию остальное и перепрошивать его на UEFI сразу говорю перебивайте она ну, она как бы стабильно нестабильно но в основном у вас загрузка будет все равно все перебивать вот он раздел, тот же вид той. Вот и, пожалуйста, вам все программы, все разделы. Вот. А должно оно загружаться? Не так. Сейчас еще раз. Ну, в принципе, U12 не надо. Надо, и 12 Надо. А то он опять не туда попрет. Ну и вот. Нормально загружаемся. И еще раз. И, ну, можете в правильно сделать, но это ваш вопрос. И еще раз. Вот так оно должно быть нормально загружаться. Вот так вот система должна загружаться. Не так, как там мы загружили, а вот так. Некоторые просто ошибаются, а -а -а. Ну после этого просто ни одна система не подойдет загружаться и будет работать на UEFI, на ефи то есть ифа, EFI. Вообще это ефи пишется, а не ифа, Так, далее, далее устанавливаем. далее делаем применяем далее далее ну вот так вот в принципе все рабочее. все теперь конкретно можете переделывать всю вашу систему так ну что ж всем пока удачи Пишите отзывы и все остальное. Удачи. Пока.